Всем привет! Вы на канале С вами Дин. Сегодня будем заниматься опять нафон Выстраивать нашу домишку. Где он? Нажимаем кнопку Play. И нажимаем нашу карту. И входим. Так кто спросит, почему так много TNT -ти? и почему тут ястница, я скажу вам. Мы сегодня будем заниматься тоже лестницей. И я вам покажу, что это такое серии. Вот это что такое в конце серии. Покажу. Пока давай достроим лестницу. А чего нам на этой лестнице? Скажу вам, ребят. Я еще можно буду сказать, когда я говорил, мы будем заниматься не только фнафам, мы будем заниматься взрывчаткой. Да, поэтому я и так много тентина набросал. Я ничего по сроку не трогал ни записи, она так рано осталась, Просто я появился в другом месте. Еще. Так. Так. Так. Что-то проверим. Что Упал я. Молодец. Понял. Надо что надо было сделать, да. Она успешно приземлилась. Хватится, похлопаем. <связывается> <Да. Хопаем. связывается> Еще нацеп. <связывается> вот сыпь. Мы будем на нее отыкаться. работает ночью да не поверил ну возможно это поверить выйти с очком она пойдет вверх вверх вверх, вверх а огонь пойдет тут закрутиться пойдет сюда вниз так и дойдет до самой дети ты сождешь, и все пойдет Сети убираем. Кто спросит, зачем мне нажимная пейта? Тут. А я скажу, буду нажимать в конце серии. Да, вот такой шильник. Ай, заставь! Заходим Спросите меня, что я не достроил флаги Просто не успел достроить Их Думаю, когда горит огонь, думаю, что он не зажел. все у нас шутчика. Пока она не, не работает. Да, ставься ты блок. Ой, Видите, тут темно, и тут полно Крэйберов. Крэйбер. Зомби! Скир! И Скир! Yeah. И Скир! Скир! To do it, to the toad, too. I'm oh oh oh, oh, oh, oh, oh. Вот я гаражу кушку взорвут все взорвут синсик да у меня остался синсик пока у нас нет времени заниматься нахуй Он поставился и разыгрывался. Мы сегодня забыть нас тут, потому что нужно нас отлагать. Где у нас... А, вот. вот. Okay. Поставил. Вверх. Вверх. Вверх. Нет. Вот так. Загорело. Загорело что ли? Что не может быть. ППС, ППС, ППС. Стоп, не думайте, что я хочу потушить. И так себе. Лаву, а понимаете? она? Да, конечно, тут. Полазим. Освещать мы будем. Но, может не будем, потому что эта дорожка сама будет все равно. Вот такой уж Потому что тут не, не, не загорелся что... Но. Давайте начнем уже да, вот такая шутня. Скорей все. Скорей. Мне поднравится. Гори датуа. Гори. Дед, давай, и кемпиская сила, е, ура, мы разрушили домик, Эй, всего лишь была тупая постройка, да? А я думал, Ставим. что тут сорвался за ней мою постройку вот такое нашла это это тут вот тут была дырка вот это была дырка ахаха никто не заметил что я сломал я бы ну серия становится долгой. Может пока уже закончим? Заканчиваем? Хотя нет, я дурак, что я заканчиваю на таком моменте. уже для кого-то хотим заметить, что поменялось. Ну, потому что я дострою. Ой, не записи. Тут у нас все экологично. Пока не могу понять, сколько ботов строить Четыре давай. Но и миссия это 5 получается. Опять это крышка получается Если что-то Кухня готова. У меня очень тяжело и такова. Красный пицу. Тоже по 4. Лучше использовать синий. Mm -hmm. Чего себе такое? Березой. Да, пойдет березой. Please. Oh, вот такую-то полоску. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На четыре.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 I push from the For another six hours, all the kids went home On the nightly overwatch of the party zone With a torch in hand, get my feet on display With a view of every room, when I see a little movement from the corner of my eye Roof quick, hesitate, and I'll probably die, die. Lights flicker, the shadows crawl out I wear the face of my enemy as I hide behind the mask за пошел Не мои краски потеряя затянулась с этого чувака не знаю кого расскажу когда я строю и покажу чтобы в конце света